Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе седьмой вариант из сборника Ященко и 2023 года от ФИПИ на 36 вариантов. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлессон. Давайте посмотрим первое задание. В треугольнике АБЦ известно, что АС и БЦ одинаковые, то есть треугольник равнобедренный, высота АХ AH 6 корней шести, 6, БХ 3. И необходимо найти косинус угла BAC. Давайте накидаем быстренько треугольничек. То есть вот наш треугольник получился кривоватый, бог бы с ним. Так, у нас AC и BC одинаковые. То есть вот эти стороны равны. Но опять же, углы получается при основании тоже равны. При этом проведена высота AH. То есть проведен перпендикуляр. AH 6 корней из 6, BH 3. Что получается? Дело в том, что раз угол А равен углу Б, то, соответственно, и косинус угла Б будет равен косинусу угла А, который нам необходимо найти. При этом косинус угла Б если рассмотреть прямоугольный треугольник АВН, находится как прилежащий катет, то есть отношение HB, к гипотенузе. Естественно, гипотенузы у нас нет, но мы ее спокойно можем найти по теореме Пифагора. Это будет 6 корней из 6 в квадрате плюс 3 в квадрате. Так, сколько тут получается? 36 на 6 и 9, соответственно, 225 под корнем. Корень из 225 это 15. Ну, в результате получается 3 делить на 15, что в свою очередь дает 0,2. Вот ответ на первое во втором надо найти объем многогранника вершинами, которые являются точки B, C, A1 и C1. Так единственное, давайте мы начертим побольше нашу треугольную призму, чтобы можно было посмотреть, потому что, так что рисунок маловатый, боюсь, не получится нормально начертить A, B, C, A1, B1, C1. Соответственно, рассматривается у нас точка B, точка C, точка A1 и точка C1. Ага. То есть, что у нас с вами получается? У нас с вами получается треугольная пирамида. Ну, в основании тут можно рассмотреть, чтобы было понятнее. CC1B. То есть, вот такое вот основание. Конечно, можно взять а 1 cb основание и вершину C1, например. Но смысл в чем? У нас объем а, пирамиды находится как 1 третья площади основания на высоту. Конкретно здесь провести, ну скажем так, площадь, найти площадь основания, потом приводить к ней высоту, это достаточно геморройное занятие. Но мы всегда можем взять и найти площадь, точнее не площадь, а объем СБС1А1, как объем аб 1 c1 b1 c1 минус объем a c1 abc 1 и минус объем получается a1 c1 b1 b потому что объемы вот этих треугольных пирамид находится достаточно легко и просто через объем первоначальной призмы вот у нас объем первоначальной призмы это площадь например abc умноженное на высоту А1. При этом объем АБСА1 это 1 третья площади АБС на А1. Соответственно, это 1 треть нашего объема АБСА1, Б1С1. Ну, давайте это за В возьмем, чтобы каждый раз не писать. В на 3. И Абсолютно аналогично у нас объем А1, С1, В1, б находится. Дело в том, что основание там точно такое же, только оно верхнее, относительно первоначальной призмы. Высота такая же, то есть как боковое ребро. То есть фактически, чтобы найти объем С, С1, А1, достаточно из объема нашей первоначальной призмы вычесть удвоенную треть этого объема. Ну, то есть понятно, что остается В на 3. У нас основание 5, боковое ребро 6. То есть будет 5 умножить на 6, то есть площадь основания на высоту, делить на 3. В результате получается 10. Записали 10. Дальше. В группе 25 человек вертолетом доставляется в труднодоступный район по 5 человек за рейс. Найдите вероятность того, что турист N полетит вторым рейсом. Для этого необходимо количество человек, летящих за рейс, это 5 человек, поделить на общее количество, то есть на 25. Ну, в результате, естественно, получается 0,2. Все достаточно просто. В четвертом игральную кость бросали до тех пор, пока сумма выпавших очков не превысила число 5. Какая вероятность того, что для этого потребовалось 2 броска? Ответ округлите до сотых. Что тут нужно понимать? Ну, самый простой вариант тут посмотреть. То есть, если у вас есть первый бросок, есть второй бросок. Как мы можем добиться числа больше 5 именно за два броска? То есть, в первый выкинуть пятерку. А во второй выкинуть, например, соответственно, точнее, однерку, во второй выкинуть пятерку. То есть в сумме мы получаем 6 очков. Больше 5, Больше пяти. При этом за два броска, за два. Ну, аналогично единицу и 6 выбросить. Тоже будет подходить вариант. Какие у нас еще варианты? Можно кинуть 2, 4. Можно кинуть 2, 5. Можно кинуть 2, 6. Ну и, соответственно, как вы понимаете, надо просто расписать. То есть тут... 3-3, потом 3-4, 3-5, 3-6, потом 4 соответственно, 2, и так до 4-6, 5 получается, 1, и так до 5-6. А вот шестерку мы рассматривать не будем. Почему не будем? Потому что если вы первым броском шестерку выкидываете, то у вас сразу число больше 5, вам понадобился один бросок. Она спрашивает, спрашивает, простите, именно 20, как я шепелявлю дико, не могу из этих брекетов вообще, что-то с чем-то. В результате что получается? Нам надо посчитать количество вот этих событий. Просто их всего будет 20 штучек. Насколько я понимаю, да, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, здесь соответственно 5, здесь соответственно 6, ну да, 20 штук. При этом вероятность одного такого исхода как находится вот у вас э, выкидывается число оно одно на кубике то есть вероятность например вы, вы выкинуть единицу это 1,6. Потому то что однерка 1 грани 6 вероятность выкинуть пятерку тоже 1 6 на второй бросок а так как это независимый друг от друга события то вот например вероятность исхода 15 16 2,4 и так далее это 136 что мы в итоге получаем? У нас таких 20 исходов, поэтому мы 20 на 1,36 умножаем, получаем 20 шестых. И ответ необходимо округлить до сотых. То есть мы спокойненько с вами делим. Ну, тут вообще получается как бы 0,5 в периоде. То есть там 5, 5, 5, 5, 5 до бесконечности. В любом случае при округлении мы посмотрим, что у нас находится в тысячных. В тысячных находится пятерка, поэтому округлять будем до большего. То есть получается на целых 56 сотых. Хорошо, дальше. Найдите корень уравнения. Дано показательное уравнение, смысл решения которого сводится к тому, чтобы вы все представили в виде чисел с одинаковым основанием. В принципе, 256 можно представить как у нас что, у нас? четверка же. Это, по-моему, в четвертой степени. Да? А 1 четвертую можно представить как 4 в минус 1. То есть будет 4 в минус 1. 4 на х плюс 2. Ну и соответственно на 4 в четвертый. При возведении степень в степень показатели будут перемножаться. То есть минус 1 умножится на х плюс 2. Ну а тут как 4 в четвертый было. Не забываем кстати, здесь еще х. 4 в степени 4х останется. Все, основание одинаковое. Значит убираем. Показатели степени приравниваем. Переносится. Получается 5х равно минусу 2. Ну и соответственно х в таком случае равен. Минус 0,4. Так, записали. Дальше. Найдите значение выражения. Что у нас есть? Ну, у нас тут вот есть логарифмы. Надо понимать, что 2,5 это 5 вторых. 0,4 это, соответственно, 4 на 10 или 2 пятых. То есть мы уже с вами получаем логарифм 6 по основанию 5 вторых, умножить на логарифм 2 пятых по основанию 6. У нас есть формула, которая выглядит вот таким образом, что если логарифм А по основанию Б есть, мы можем его представить как единица делить на логарифм Б по основанию А. Следовательно, мы здесь получаем логарифм 6 по основанию 5 вторых, умножить на единицу, делить на логарифм. 6 по основанию 2 пятых. При этом 2 пятых мы можем представить как 5 вторых в степени минус 1. И воспользоваться формулой, что если дан логарифм а по основанию b в степени m, то это можно записать как 1 делить на m умножить на логарифм а по основанию b. То есть в нашем случае в минус 1 выносится, получается логарифм 6 по основанию 5 вторых умножить на минус 1 делить на логарифм 6 по основанию 5 вторых ну как вы понимаете логарифм уже сокращается и в результате остается у нас просто минус единица записали дальше на рисунке изображен график функции определенной на интервале от минус 1 до 13 найдите количество точек в которых касательно графику функции параллельно прямой y равно минус 2 ну что такое параллельно прямой y равно минус 2 ну это прямая проходящая через ординату вот, минус 2 Параллельно оси X Понятно, что касательно параллельно такой прямой, это вот, который проходит через точки максимума и минимум. То есть вот здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. И еще вот здесь, и еще вот здесь. Ну и просто посчитать количество таких точек. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в результате 9 штук получается. Хорошо. Высота над землей подброшенного вверх мяча меняется по закону. Так, ага. Сколько секунд мяч находился на высоте не менее 7 метров? Ну, просто подставляем семерку и решаем обычное квадратное уравнение. Хотя, в принципе, наверное, лучше записать, что высота-то у нас должна быть не менее. То есть, мы должны получить, что высота больше либо равна 7. Поэтому давайте лучше запишем все-таки в виде неравенства. То есть, больше либо равно. Что тогда выходит у нас с вами? Выходит у нас 5t квадрат. Соответственно, минус 11t плюс 5,6 – это все хозяйство меньше либо равно нулю. В любом случае надо будет искать дискриминант. В данном случае 121 минус 112 – это 9. t1 будет 11 плюс 3 делить на 10 – это 1,4. т 2 соответственно, 11 минус 3 делить на 10 – это 0,8. То есть что мы с вами получили? Мы получили две точки, то есть 0,8 и 1,4. По знакам выражения слева от нуля имеет вот такие значения. Нам надо меньше нуля, то есть вот этот промежуток. То есть с момента времени 0,8 до 1,4 у нас будет не менее 7 метров. Соответственно, само это время, сколько он там летает, это их разность. Которая составляет 0,6. Записали. Что дальше? Дальше у нас есть 8% раствор, до 26% раствор кислоты, добавляют 10 кг чистой воды, получается 16% раствор кислоты. Что это значит? Значит мы сейчас будем рисовать. Вот есть такая штучка, есть такая вот штучка, на выходе получаем вот такую вот штучку. Я почти художник. Так, первый у нас идет 8% мы не знаем его массу, то есть мы пишем, что здесь x килограмм. Но сразу находим 8% от х, понятно, что это 0,08, то есть сотых х килограмм кислоты конкретно в этом растворе. Массу второго мы тоже не знаем, значит мы пишем y килограмм. Он у нас идет 26%, то есть масса кислоты в нем 0,26. Y килограмм, не забываем, что мы еще добавляем 10 килограмм чистой воды. То есть кислоты в ней нет, только вода. То есть масса итогового раствора X плюс Y плюс 10 килограмм, а кислоты в нем 16%. процентов, То есть, соответственно, 0,16 от вот этих X плюс Y плюс 10. Второе то же самое. У нас добавляют только на выходе уже... 10 килограмм 50% раствора кислоты. То есть мы можем написать также плюс 10 килограмм сверху. Но единственное, снизу мы еще напишем плюс 5 килограмм. То есть 50% же у нас кислоты. То есть 10 килограмм 50% кислоты. И тогда мы получаем два уравнения. Первое. Кислота в первом плюс кислота во втором дает кислоту в итоговом. То есть это когда добавляли водичку. И второе уравнение, кислота в первом плюс кислота во втором плюс 5 килограмм из 10%, 50% на выходе, получаем уже 20%. То есть 0,2 х плюс у плюс 10. Вот в принципе такая вот система, которую необходимо решить. Ну как ее решить? Самый простой вариант, на самом деле взять из второго уравнения вычесть первое, потому что там 0,8 x и 0,26, конечно же, y, они взаимоуничтожаются. И мы получаем просто 5 равно 0,4 x плюс y плюс 10. В принципе, обе части можно поделить на 0,4. Что там у нас получается? 500 на 4 это 125. То есть x плюс y плюс 10 равно 125. Дальше что можно сделать? В принципе, вы, давайте выразим y. 100, 115 минус x. Дальше возьмем первое уравнение, умножим на 100, то есть это будет первое уравнение нашей новой системы. Ну и второе уравнение, соответственно, вот. Что у нас в таком случае выходит? Выходит 8x плюс 26y. Равно 16x плюс y плюс 10. При этом смотрите, x плюс y плюс 10 у нас -то равно 125. Поэтому мы можем здесь написать умножить на 125. Ну и y, соответственно, равно 115 минус x. Вот такую систему необходимо решить. Ну, естественно, подставляем. Правда, еще давайте на 2 поделим. То есть будет 4x плюс 13, соответственно, на 115 минус x. И равно это все хозяйство, уже 8 на 125 это 1000. Остается раскрыть скобки, привести подобные. Там получается 4х плюс 1495 минус 13х это 1000. Соответственно, минус 9х это минус 495. Ну и на выходе получаем, что х это 55 килограмм. То есть у нас изначально сколько килограммов 8% раствора. Но ну, это х как раз и был, поэтому спокойно пишем 55. Вот такое вот решение. Дальше. На рисунке изображены графики функции f от x. Это у нас это парабола g от x. Это линейная функция, соответственно, найдите точку пересечения а. То есть она там где-то где там далеко, вот она вот так вот будет. И нам необходимо найти y, то есть нам необходимо найти ординату точки пересечения. Как это сделаем? Ну, надо задать уравнение, соответственно, данных графиков. Что делаем? Вот здесь у вас точка 4, вот здесь у вас точка 3. То есть f от x у нас проходит через точку с координатами 4, 3. Ну, спокойно в f от x подставляем просто. То есть 3 равно а на корень из 4. Понятно в таком случае, что а равно 1,5. То есть можно сказать, что f от x это, соответственно, полтора корня из x. Дальше, вторая, ну, в принципе, можно также взять две точки, можно построить систему, можно взять полегче. Вот коэффициент b это ордината точки пересечения со всего y, вот она у вас, она у вас минус 2 равна. То есть, g от x у вас уже будет k умножить на x минус 2. При этом, смотрите, достраивайте вот так треугольник, вот, и напоминаю, что коэффициент k это тангенс угла между оси о x, то есть это фактически производная и нашей прямой. Здесь у вас две клетки, здесь у вас четыре клетки. Соответственно, тангенс это вот этого угла, это 2 четвертых, значит k равно 2 четвертых, ну или 1 вторая. Вот у вас же от x. Естественно, не всегда такая штука сработает. Будет у вас как-то вот здесь идти не через целые прямая, вы просто не сможете построить нормальный треугольник. А на глаз это, естественно, не строится. Вы будете задавать две точки. Ну и все, то есть мы решаем уравнение вида f от x равно g от x. То есть 1,5 корня из x равно 0,5x минус 2. Обе части на 2 умножим, то есть 3 корня из x равно x минус 4. Дальше что надо сделать? Ну естественно обе части возвести в квадрат. Единственный момент, мы не забываем, что решая уравнение вида корни из f равно g. Мало того, что вы обе части возводите в квадрат, вы еще пишете дополнительные условия для равносильности g больше либо равно 0. То есть в нашем случае получается 9х равно х минус 4 в квадрате. При условии, что х минус 4 больше либо равно нулю. Что тогда остается? 9х равно х квадрате минус 8х плюс 16. Х больше либо равен 4. Х в квадрате минус 17х там, что, плюс 16 равно 0, Х больше либо равен 4. Ну и соответственно корни. В сумме 17 произведений 16, то есть, понятное дело, это, соответственно, 16 и 1. Так, 16 и 1. При учете, что x больше либо равен 4. Так, наоборот, система будет вот здесь, а совокупность будет вот здесь. То есть, на выходе вы оставляете только 16. Ну, а дальше, чтобы найти y, любую, хотите в f от x, хотите в g от x, подставляете, досчитайте. То есть, так как они там пересекаются, они будут равны. То есть, f от 16... Это полтора умножить на корень из 16, то есть полтора на 4, что в свою очередь дает 6. Вот, в принципе, все решение и ответ для данного задания. Хорошо. Давайте посмотрим 11. У нас надо найти точку максимума функции. Естественно, находим производную, приравниваем к нулю. Какие нюансы? Вот здесь у вас идет произведение. Соответственно, рассматривается производное произведение. Ну, в данном случае это производность. Сначала 2 x минус 1 это двойка на вторую функцию. Дальше плюс производная второй функции, то есть производная косинуса x это минус синус х на первую функцию. Ну и, соответственно, дальше идет производная минус 2 синус x это минус 2 косинус x И дальше идет производная девятки это 0. Все, приравниваем к нулю. Ну что мы сразу видим? Ну, взаимоуничтожились. Отлично. Дальше, произведение равно нулю когда? Когда один из множителей равен нулю, то есть либо у нас синус x равен нулю, либо 2x минус 1 равно нулю. В первом случае мы получаем, что x равно pn, принадлежит z, ну во втором случае попроще, то есть просто 1 вторая. Вот. На самом деле можно сразу писать вот решение вот это, то есть нулевое 2х минус 1 равно 0, то есть x1 вторую и не париться. Это в большинстве случаев так. Однажды я встречал задание, где делалось не так, и то это было ларинское задание, сомневаюсь, что в ЕГЭ такое попадется. Что мы дальше делаем? Мы отмечаем полученные точки, причем pent, понятно, это множество точек, то есть смысла отмечать множество нет, мы отмечаем ближайшие вот к этому интервалу. То есть это, соответственно, сам нолик, потому что при n равной нулю мы получаем 0. Это пишечка, при n равной единице мы получаем π. Отмечаем одну вторую. Рассматриваем желательно по отдельности интервалы. То есть у нас же с вами есть минус синус x. Не забывайте, минус он есть, да. И 2x минус 1. Причем для 2x минус 1 смена знаков происходит вот здесь. То есть если больше 1, 2 вы получаете положительные значения, Уменьши меньше 1 второе число пункт, поставить отрицательное. А вот для минуса синуса x у нас смена вот здесь. Сам по себе синус х от 0 до π положительный, но у нас с минусом, то есть он отрицательный. Сразу после пи он отрицательный, но с минусом он положительный. Вот. Следовательно, у нас идет произведение данных функций в данном случае, плюс на минус дает минус, минус на минус дает плюс, минус на плюс дает минус, плюс на плюс дает плюс. То есть функция убывала, стала возрастать, потом убывала, стала возрастать. На отрезке от нуля, соответственно, до π на 2, это где-то вот здесь, у вас есть точка максимума. Вот она, это 1,2. Ну и, соответственно, вас как раз спрашивают точку максимума найти, поэтому 0,5 вы запишите. Это совсем полное решение, чтобы, скажем так, не опростоволоситься. Дальше необходимо решить уравнение. У нас, в принципе, идут с вами логарифмы. Что тут нужно понимать? Первое. Основание здесь двойка, здесь 0,5. То есть, конечно же, надо будет приводить к общему основанию. Однако вот этот квадрат при вынесении минуса из степени основания, он нивелирует этот минус. То есть он возведется в квадрат и исчезнет. К чему я это? То есть логарифм 4х в квадрате по основанию 2. Мы можем представить, как логарифм. Так, кстати, да, вот там 8x, там 4x. Давайте сразу представлять, как логарифм 4x в квадрате по основанию 0,5 в минус 1 в квадрате. И вот вообще эта минус 1, она бы вот вынеслась как частная, то есть вот таким вот макаром, по-хорошему. Но так как здесь квадрат находится, то она тоже в квадрат бы возвелась, ну и понятно, что она просто исчезла бы. При этом дальше представлять. То есть у нас с вами здесь 4х в квадрате, здесь 8х. Естественно, надо будет все это хозяйство раскладывать и делать одинаково. То есть доводить до логарифма просто х. Как это будем делать? Вспомним, что произ... логарифм, точнее произведение можно разложить как сумма логарифмов. То есть можно представить вот так вот. Вот так вот. Но не забудем простую вещь, что у вас был опять же в квадрате. То есть эта сумма должна быть в квадрате. Ну, логарифм 4 по основанию 0,5 это, соответственно, минус 2. Здесь двоечку мы вынесем, получается, плюс 2 логарифм х по основанию 0,5 в квадрате. Заметьте, какой есть нюанс. На самом деле здесь будет модуль х. Потому что, когда вы выносите четную степень, остается модуль. Однако у нас решение уравнения. То есть можно написать вот так: решение, уравнение. При учете, что x больше нуля рассматривается. Откуда это берется? У вас есть вот здесь 8 x, То, что логарифмируется, всегда больше нуля. Но 8 x больше нуля при каких значениях? Естественно, при x больше нуля. Поэтому и модуль, то есть подмодульное выражение при x больше нуля положительное, следовательно, мы не рассматриваем модуль. Но надо помнить, что вообще остается, конечно же, модуль. Но аналогично мы поступаем с логарифмом 8 x, соответственно, по основанию 0,5. Это... Логарифм 8 по основанию 0,5 плюс логарифм х по основанию 0,5. То есть это минус 3 плюс логарифм х по основанию 0,5. Все, везде есть логарифм одинаковый. Его можно в принципе, сразу же заменить, каждый раз, чтобы не писать. То есть замена у нас логарифм х по основанию 0,5 равно у. Что мы тогда получаем? Мы с вами получаем... Так... Соответственно, 2у минус 2 в квадрате плюс 3 на соответственно у минус 3, и все это хозяйство равно единице. Ну, все, раскрывать скобки, надо приводить подобные. Что тогда получается? 4у в квадрате, там 4 на 4 это соответственно 2 на 2, точнее 4 на 4 это 8. Плюс 4, плюс 3у, минус 9, минус 1, равно 0. То есть будет 4у в квадрате, минус 5, получается, у, так, и минус 6, равно 0. Дискриминант, соответственно, 25 плюс, так, 16 на 6, это 96, то есть, соответственно, 121. Получается, у с одной стороны это 5 плюс 11 делить на 8, то есть 2. С другой стороны это 5 минус 11 делить на 8, это минус 3 четвертых. Делаем спокойно обратную замену. Получаем что с одной стороны логарифм х по основанию 0.5 это двоечка, с другой стороны логарифм х по основанию 0.5 это минус 3 четвертых. Ну следовательно х будет равен, с одной стороны 0.5 в квадрате это 1 четвертая, то есть 0.25, с другой стороны это 1 вторая в минус 3 четвертых, то есть это 2 в степени минус 3 четвертых, о, просто уже 3 четвертых мы перевернем. Ну и, соответственно, это корень четвертой степени из 8. Вот наши ответы. Теперь нас спрашивают, какие из них от 0,15 до 0,1, ну, до полутора. Очевидно, что 0,25 сразу входит, то есть мы даже не смотрим. А, а вот корень четвертой степени из 8 надо бы проверить. Причем сравнить это надо с полутора. Почему? Ну потому что корень четвертой степени из 8 явно больше, чем корень четвертой степени из единиц, то есть больше одного. То есть 0,15 не смотрим. Давайте посмотрим, то есть нам надо сравнить полтора, это в свою очередь сколько? Это, соответственно, три вторых, и получается корень четвертой степени из восьми. Так, ну как сравнить? Самый простой вариант, просто взять и под корень четвертой степени три вторых загнать, то есть три вторых возводим в четвертую, это получается 81 шестнадцатая. Соответственно, сравнить надо с корнем четвертой степени из 8. Понятно, что 81.16 это там даже до 4, по-моему, нет, до 4 дотягивает, до 5 не дотягивает. Хотя нет, до 5 дотягивает, ошибаться начал. До 6 не дотягивает, то есть вот это число, оно от, соответственно, 5 до 6. Понятно, что восьмерка больше, следовательно, вот это число больше, и вот оно у нас уже не входит в ответ на пункт Б. В принципе все, решение данного задания. В тринадцатом сторона основания правильной четырехугольной пирамиды SABCD относится к боковому ребру как один к корню из двух, через вершину D проведена плоскость альфа, перпендикулярная боковому ребру СБ и пересекающего, пересекающая простите, ее в точке М, докажите, что М середина ребра СБ. Найдите расстояние между прямыми АЦ и ДМ, если высота 6 корней из 3. Как все это делается? Для начала рисуется пирамидка. Так, пирамидку. Ну, пусть будет вот такая вот у нас пирамидка. Как завещал ежик. Так. Раз, два, три, четыре. Ведем обозначение, например, вот так, А, Б, С, С, нам говорят, соответственно, перпендикулярно пересекающим, То есть у нас есть какая-то точка М, которой мы должны с вами прийти. Давайте вот, пусть ДМ, соответственно, но ну, раз она перпендикулярна, то понятно, что... ДМ будет перпендикулярно SB, потому что есть такое свойство, если прямая перпендикулярна плоскости, а у нас вот ДМ как раз будет лежать в плоскости сечения, то прямая перпендикулярна любой прямой, находящей в этой плоскости, то есть, ну вот и получается, что СБ перпендикулярно ДМ. Сечение, естественно, нам надо построить. Какие у нас с вами есть нюансы? В принципе... Нам бы необходимо понять, как сечение будет пересекать SA и SC. Пересекать она нам будет достаточно легко. Мы с вами сделаем дополнительное построение, а именно проведем высоту SO. А, Пусть у нас SO пересекает DM в точке H. Этапы построения на ЕГЭ обязательно описывайте. То есть у нас SO это высота нашей пирамиды. Дальше. Пусть SO пересекает DM в точке H. И дальше что? Мы через H проводим прямую, параллельную, соответственно, AC. Ну вот у вас есть AC. И вот, соответственно, эта прямая пошла. Она пересекает у нас боковые ребра в точке L и в точке N. То есть это LN. Соответственно, наша искомая плоскость это DNM и L. Вот это наша плоскость альфа. То есть DNML равно альфа. Почему получается именно так? Получается именно так достаточно просто. У нас с вами есть соответственно плоскость ASC, в которой лежит SO. И нам надо понять, по какой прямой пересечет эту плоскость АСС наша, ну вот, соответственно, сечение альфа. Как это все хозяйство понимается? Дело в том, что мы можем посмотреть от противного. То есть, ну, предположим, Элен у нас не параллельно АС. То есть, что в таком случае? Понятно, что в таком случае Элен пересекает АС. Хорошо, окей, здорово. Но дело в том, что у нас SB ребро, оно однозначно перпендикулярно прямой AC. Почему так получается? Ну, дело в том, что AC перпендикулярно плоскости SBD, потому что она перпендикулярна SO как высоте нашей пирамиды, и перпендикулярно BD, потому что в основании у вас лежит квадрат, а диагонали квадрата перпендикулярны. То есть вот, пожалуйста, мы получили перпендикулярность двум пересекающимся прямым, соответственно, она перпендикулярна наша AC любой прямой, лежащей в этой плоскости, в том числе и SB. И вот смотрите, какая штука получается. То есть у вас SB перпендикулярно AC. Это однозначно, тут вообще гадалки не ходи. SB перпендикулярно соответственно, и LN, который вот у нас есть по условию того, что альфа перпендикулярно плос... ребру SB. То есть SB перпендикулярно LN и AC, которые между собой пересекаются. Это о чем говорит? Это говорит о том, что SB перпендикулярно плоскости, в которой... в которой лежат эти две пересекающиеся прямые, то есть перпендикулярно плоскости SAC. В принципе, вообще... В природе такое возможно, чтобы SB было перпендикулярно плоскости SAC, это если у вас будет угол SBD прямой. Однако в таком случае у вас DM будет пересекать боковое ребро, ну понятно, раз там перпендикуляр eh, SBD, то есть угол прямой, он бы в точке S пересекал бы. Ну и, естественно, у нас м отлично от S, значит, такое, в принципе, невозможно. Ну, например, вот это просто сейчас в голову пришло такое доказательство. Естественно, доказательство может быть гораздо больше. То есть, можно вспомнить, что при пересечении двухгранного угла, там, плоскостью проходящей через прямую параллельную ребру двухгранного угла, там, линии пересечения параллельны, поэтому LN и AC будут параллельны. То есть, единственное, вам надо доказать будет, что вот здесь будет проходить... Скажем так, ребро двугранного угла, LN, там надо какие-нибудь точки, там FQ, например. Ну ладно, это вот так вот получается, то есть мое мне пока нравится. Хорошо, вот это мы рассмотрели, то есть плоскость мы с вами получили. Ну а дальше, в принципе, все достаточно легко уже рассматривается. Единственное, давайте достроим BDM. Что у нас есть? У нас с вами есть отношение, вот это один корень из двух. То есть, соответственно, если я возьму, например, основание сторону за х, то по тереме Пифагора я сразу же могу найти BD. То есть BD в данном случае это AB в квадрате плюс AD в квадрате, то есть x в квадрате до х в квадрате под корнем, то есть это x корней из двух. При этом боковое ребро, естественно, из отношения один корень из двух, то есть SD, так же как и SB, те же самые x корни из двух. И мы с вами тогда получили, что треугольник SBD, он, естественно, равносторонний. Равносторонний. Так, хорошо, если он а, равносторонний, ну вот опять же, к моменту доказательства, почему у нас именно LN. То есть, если бы, скажем так, СБ был, угол S, точнее БСД был бы прямым, то отношение 1 корню из двух у нас бы никак не получилось при всем желании. Вот, потому что треугольник СБД не был бы равносторонним, был бы равнобедренный, но прямоугольный. Хорошо, он у нас равносторонний. В таком случае, что мы получили с вами? Мы получили, что DS, точнее не DS, а DM это высота в равностороннем треугольнике. Но раз это высота в равностороннем треугольнике, она еще является и медианой. Раз она медиана, то естественно M у нас середина нашего ребра SB. Вот так вот. Единственный момент, вот то, что я озвучивал доказательства, желательно, конечно, его э, записать. Причем можно записать прям словами, вообще не париться. Ничего в этом страшного нет. Чем более подробно вы опишите свое решение, тем лучше. Единственное, от себя отчину писать не надо. То есть придумывать свои теоремы, не дай бог свои аксиомы, тем более. Можно, но не на ЕГЭ. Вот так вот. Теперь давайте посмотрим пункт Б. Что у нас тут есть? Нам необходимо найти расстояние между прямыми АС и ДМ. Что мы с вами сделаем? Мы фактически должны построить с вами взаимный перпендикуляр для данных прямых. Вот у нас есть SBD, вот так проходит перпендикулярно М, и вот здесь O это середина. Так вот, если я проведу перпендикуляр из точки О, ну это, например, будет OF, то это и будет нашим расстоянием. Но, естественно, надо объяснить, почему это расстояние, почему это взаимный перпендикуляр. Что получается? То есть, ОФ у вас вот здесь. Что у нас получается? У нас получается дело в том, что AC перпендикулярно плоскости СБД. Это я уже описывал, почему. На всякий случай напомню. У нас AC перпендикулярно БД, так как в основании квадрат. Соответственно, AC перпендикулярно SO, так как SO это высота пирамиды. Ну, единственное, сначала вот это пишется, конечно же, потом пишется как следствие вот это. То есть, вот у вас уже. Значит, OF перпендикулярно AC, то есть, потому что AC перпендикулярно любой прямой. При этом OF мы изначально сами строим перпендикулярно MD. Вот, пожалуйста, это взаимный перпендикуляр. Но дальше все легко и просто. У вас угол DMB, он прямой. И угол DFO, он прямой. Следовательно, мы получаем, с учетом того, что угол МДБ общий, треугольник МДБ подобен треугольнику ОФД, причем коэффициент подобия у них один к двум, потому что О это серединка, значит ФО будет равно 1,2 МБ. При этом МБ это половина от СБ, то есть это 1,4 СБ. То есть если мы с вами найдем боковое ребро, у нас, в принципе, с вами все прекрасно получится. Нам говорят, что высота пирамиды 6 корней из 3. То есть, фактически нам говорят, что SO 6 корней из 3, но в таком случае MD те же самые абсолютно 6 корней из 3, потому что треугольник получился равносторонний. Ну и все. Следовательно, что мы сразу можем найти? Мы можем сторону равностороннего треугольника найти. Для этого достаточно MD поделить на синус угла B. То есть 60 градусов получается 6 корней из 3 делить на корень из 3 на 2 это в свою очередь 12. Ну а здесь соответственно 12 делить на 4 это 3. Вот в принципе все решение для данного задания. Хорошо. В 14 необходимо решить неравенство. Что у нас есть? У нас есть много всего, но на самом деле страшного ничего нет. Что нужно помнить? Опять же, у вас есть рационализация. Если АФ дано минус АЖ, при этом разность вот эта дана в виде множителей в неравенстве, справа находится 0, то вы спокойно можете расписать как f минус Ж, А минус 1. Что тогда получается? Вот это выражение можно представить, вот в таком виде. 4 в степени логарифма 3 по основанию 4. То есть получается, мы его сможем записать как x минус 1 минус логарифм 3 по основанию 4. Ну и естественно 4 минус 1. То же самое. 8 минус 3 в степени 2 плюс x в квадрате. Мы с вами можем представить как 3 в степени логарифм 8 по основанию 3. Только равно вот здесь не пишите. 2 плюс х квадрате. То есть это будет рассматриваться как, соответственно... Хотя нет, вот здесь, кстати, равно можно написать. Это я зря. А вот тут уже не надо равно писать. Как логарифм 8 по основанию 3 минус 2 минус х квадрате 3 минус 1. И тогда мы получаем равносильную систему, в которой идет, соответственно, единственное, я знаки поменяю, то есть x в квадрате плюс 2 минус логарифм 8 по основанию 3 делить на, соответственно, x минус 1 минус логарифм 3 по основанию 4 Понятно, что 4 минус 1, 3 минус 1, это тройка и двойка в неравенствах. Мы можем на положительные числа умножать, делить, вообще не парясь. При этом будет больше либо равно нулю. Почему больше либо равно нулю? Потому что я вот здесь фактически минус вынес, и обе части неравенства умножил на минус 1. Поэтому знак поменялся. Дальше. x плюс 4 равное нулю также является решением. И x плюс 4 должен быть больше либо равен нулю, вот такая вот системка, а вот здесь совокупность. Почему я написал именно так? Смотрите, x плюс 4 под корнем четной степени, число всегда неотрицательное. Раз оно не в методах интервала оно у нас не будет влиять на знаки, то есть оно не будет участвовать в чередовании знаков, поэтому мы его рассматриваем отдельно, то есть мы его убираем сначала, пишем все, что осталось без него, а мы уже вот то, что осталось написали, а дальше себе задаем вопрос а что будет если x плюс 4 равно нулю так вот если он равен нулю у вас получается 0 меньше либо равен нулю из-за того что неравенство не строгое то оно выполнится следовательно x плюс 4 также является решением поэтому мы его отдельно записали как дополнительное решение ну а понятно x плюс 4 больше либо равно нулю корень чатой степени соответственно должно быть не отрицательным значение под корнем при этом кто-то скажет, а почему мы не написали знаменатель не равен нулю? А нафиг он здесь не нужен? Потому что мы переходим к равносильности. Смысл равносильности в том, что решения будут одинаковые. Так вот, вот эта штучка в знаменателе в нашем переходе, она даст такой же, такую же пустую точку, то есть не учитывая значение, как если бы вы отдельно написали 4х-1, там минус 3. Точнее, 4 степени х-1 и минус 3 не равно нулю. В принципе, все. Какие дальше нюансы следует учитывать у вас есть х в квадрате, вот это плюс 2, соответственно, минус логарифм 8 по основанию 3. Дело в том, что это всегда положительное значение. Почему? Uh, у вас логарифм 8 по основанию 3 меньше, чем логарифм 9 по основанию 3. А это равно 2. То есть у вас он меньше 2. Понятно, что плюс 2 минус этот логарифм дает число всегда больше 0. Так вот, x в квадрате не отрицательное число. С сумме с числом больше нуля всегда не Значит, мы смело, зная, что сверху в числителе число всегда положительное, даже x квадрате отриц... плюс число не отрицательное дает всегда положительное, конечно же. Ой, запутался. x квадрате плюс число положительное всегда дает положительное. Вот, теперь правильно сформулировал свою идею. Так вот, так как мы знаем, что это число всегда положительное, мы спокойно на него делим. То есть оно не влияет у нас на знаки неравенства. И остается x минус 1 плюс логарифм 3 по основанию 4. Соответственно, больше либо равен 0. x равен минус 4. Ну и x больше либо равно минус 4. Опять же. У нас с вами в числителе единица был бы с ней. Соответственно, у нас остается просто x минус единица плюс логарифм 3 по основанию 4. Строго больше нуля, строго больше, потому что оно в знаменателе, то есть нулевым значением не может быть. x равно минус 4 и x больше либо равен минус 4. В принципе, все решение. Следовательно, у нас получается x больше чем единица плюс логарифм 3 по основанию 4. Соответственно, x равен минус 4. Ну, понятно, что x больше либо равен минус 4. В принципе, все наше вот это решение удовлетворяет данному, ну, скажем, данной точке и а, открытому лучу в данном случае. То есть, минус 4 и от 1 плюс логарифм 3 по основанию 4. Также это, кстати, можно записать в виде... Логарифм 12 по основанию 4. Если увидите такое, ничего страшного. Вот, в принципе, ответ и все решение. Если решать иначе, вы замучаетесь. Хорошо. В пятнадцатом у нас есть Сергей Данилович, Кредит на 4 года. Причем целое число миллионов рублей у нас берет. Да, условия возврата таковы, что в январе увеличивается на 15% долг. Потом в февраля по июнь он у нас, соответственно, в 26-27. Часть выплачивает в виде только начисленных процентов. Да? В 28-29 он делает равные суммы платежа. И при этом весь долг гасит. И надо найти наименьший размер кредита, при котором общая сумма выплат по кредиту превысит 12 миллионов рублей. Ну что тут получается? Фактически тут обычная арифметика. Если мы с вами посмотрим, вот у вас есть S это наш Кредит единственное там в чем? В тысячах, в миллионах. Бог его знает, в чем считать. Даже не знаю. Ну, давайте, в принципе, будем считать в миллионах. Он же в миллионах брал. Ну, давайте. S это кредит наш первоначальный. Миллионов рублей. Что получается? У вас в шестом и в седьмом году выплачивается только начисленный процент. А начисляется 15% от S. То есть, раз платеж – это 0,15С в шестом году, два платеж – 0,15С в седьмом году. Потом он делает два одинаковых платежа – в 28 и 29. То есть, X – это у нас платежи, соответственно, в 28 и 29, опять же, в миллионах рублей. То есть, он делает платеж раз, делает платеж два. И вот эта сумма, которую он отдал, то есть она должна быть больше 12 миллионов. Но тут у нас две перемены. То есть нам надо еще что-то составить. А как составляется? Составляется легко. Если мы возьмем вот эту часть, фактически к ней подходит к 2028 году просто с долгом в S. То есть вы вот как взяли кредит, вы два года чисто проценты платили. Соответственно, к началу третьего подошли с долгом равным кредиту. А потом в течение двух лет его отдали двумя равными платежами. Как это на самом деле выглядит? вот у вас был долг s а на него начисляется какой-то процент процент 15 процентов то есть к нему прибавляется 15 S делить на 100 вот соответственно что дальше происходит дальше делается платеж x и вот эта сумма долга подходит к началу 29 -го. дальше что получается на него вот к этой сумме Добавляется 15% от нее же, то есть было 100% 15, соответственно стало 115. Можем сразу написать вот так. Здесь, кстати, то же самое можно было сразу написать 1,15с. То есть сумма долга с учетом начисленного процента это долг умноженный на единицу плюс R на 100, где R это процент. Делается второй платеж и все, и банку ничего не должны. Вот такая вот у вас система. К сожалению, тут все, тут петля, тут просто считать надо... То есть у вас получается 0,3s плюс 2x должно быть больше 12. Ну, а здесь единственное 15 сотых, соответственно, мы перенесем. То есть x равно s на 1,15 в квадрате и делить на 2,15. Вот. Дальше просто подставляем. 1,15 можно записать как 23 двадцатых, 2,15 как 43 двадцатых. То есть получается 3s делить на 10 плюс 2 на 23 в квадрате на 20 в квадрате s. Соответственно, делить на 43 двадцатых. это все хозяйство должно быть больше 12. Ну, можно попереворачивать к общему знаменателю, привести там в результате что у нас там получается? Как раз, кстати, да. Вот здесь будет 2 на 23 в квадрате на 20 в квадрате умножить на 20 на 43 s. Во! Сокращается, сокращается. Здесь остается 10. То есть здесь надо будет только на 43 умножать. Что тогда получается? Получается у нас... 3 на 43 это 129. Соответственно, дальше что? Здесь осталось 23 в квадрате, это 529. Ну и 12, естественно, придется умножать на соответственно, 43 и на 10. То есть это будет минус 5160. Это все больше нуля. В таком случае мы получаем, что 658S больше 5160. Понятно, что значит S больше чем 5160 на 658. И тут какой момент? У вас S по условию целое число. Если здесь посчитать, это больше чем 7,8. Ну а первое какое? Естественно 8. То есть 8 миллионов рублей необходимо взять чтобы очень хорошо встрять за 4 года. А вот, в принципе, все решение для а, данного задания. В 16 окружность с центром в точке С касается гипотенузы АБ прямоугольного треугольника ABC пересекает его катеты АС и, соответственно, ВС в точках Е и Ф. В точке D основание высоты опущены из вершины С, кстати, там касаться и будет, а, и и Ж центра окружности, вписанных в треугольник BCD и ACD. докажите, что I И и Ж лежат на отрезке ЕФ. Ну, хорошо. Давайте накалякаем прямоугольный треугольник. Так, раз, два, пусть будет так, три. У вас есть высота. Напоминаю, что радиус, проведенный в точке касания, перпендикулярен касательной. А у вас как раз говорят, что из С проведена окружность, которая касается гипотенузы. Ну понятно, что тогда высота данного треугольника будет являться радиусом окружности. Это первый момент, который надо понять себе. Так, ну и вот, соответственно, я только часть окружности нарисую, она нам вся, в принципе, не нужна. Здесь идет точка F, а здесь идет точка E. Дальше, центры окружности, вписанных в треугольники BCD и ACD. То есть у нас есть какие-то окружности вписанные. Так, там точка пересечения бисектрис. Ну, приблизительно это будет выглядеть вот так. То есть у нас есть здесь окружность. Дальше бисектриса здесь, здесь примерно вот ее центр. Здесь окружность. Вот и, соответственно, и e, G. И вот нам надо доказать, что и e, и e, G они лежат на отрезке EF. То есть они будут лежать на самом деле вот здесь и вот здесь. Как все это хозяйство доказать? Ну, в принципе, что мы с вами можем сказать? Естественно, если посмотреть на первоначальную окружность, то CF так же как CE, так же как CD, это ее радиусы, то есть радиусы первичной окружности. Ну, первичной не буду писать. В таком случае что получается? Они, естественно, между собой равны. И треугольник CFE является равнобедренным. Мало того, что он равнобедренный, он еще является прямоугольным треугольником, Следовательно, угол СФЕ, e, так же как и угол СЕФ, e, будут составлять 45 градусов. Это первое. Дальше что мы делаем? Мы проводим бисектрису из угла, соответственно, BCD. Давайте проведем бисектрису какую-нибудь. Вот она, например, пошла, и она пересекла в какой-то точке. Мы эту точку не знаем, мы ее поставим как И1. Мы проводим, пусть биссектриса из угла BCD пересекает EF в точке получается И1. То есть получается C и 1 наша биссектриса. Ну окей, ладно, здорово тогда что мы сразу можем сказать треугольник c f и 1 I1... да все верно то есть треугольник c f и 1 равен треугольнику c и 1d давайте вот приведем с и 1d фактически равен по первому признаку Почему? Ну, у вас CF равно CD, C и общий здесь бисектрис. Ну, вот, пожалуйста, две стороны угол между ними. Следовательно, угол CFI1, который, кстати, равен 45, равен углу на I1DC. I1DC. Но у вас же угол CDB, он прямой. Так как там высота проведена. При этом что получается? Угол И1ДЦ 45, следовательно другой угол И1ДБ тоже 45. И значит И1Д это бисектриса угла CBD, О, ЦДБ, простите. А раз это бисектриса, то И1 это точка пересечения бисектрисы. А если это точка пересечения бисектрис, то это центр вписанной окружности. Вписанной окружности. А раз это центр вписанной окружности, то получается И1 и И, они совпадают. Потому что у вас по условию И это центр вписанной окружности. Ну в принципе же доказывается абсолютно аналогично. И соответственно вот у нас... Так как и 1 по построению лежала на FE, и она совпала с И, то и лежит на FE. Также докажется, что C, там, G1 лежит на FE, потому что G1 будет точка пересечения. Но она совпадет с G, вот собственно все доказательство. Аналогично для G доказывается, в общем. Ладно, теперь B-пункт. Найдите расстояние от C до, соответственно... Прямой И, Ж, если А, С 15, здорово, БС, соответственно, 20. Давайте посмотрим и подумаем, что такое расстояние от С. А расстояние от С это фактически обычный перпендикуляр. То есть, вот если я возьму, например, приведу С какой-нибудь, я не знаю, какую букву возьмем, ну не знаю, С, Л пусть будет. То есть высота в прямоугольном равнобедренном треугольнике CFE это и есть расстояние от C до ИЖ. Ну, собственно, это и будем использовать. Нам надо найти катеты CE и CF, помня, что CF и CE равны CD. Погнали. Для начала находим AB а, по теореме Пифагора в большом треугольнике. То есть это 15 в квадрате, а 20 в квадрате под корнем, то есть это, соответственно, 25. Высота в прямоугольном треугольнике CD находится очень легко. Это произведение катетов, то есть 20 на 15, и делить на гипотенузу, то есть на 25. Можно немножко посокращать. Здесь будет 1,4, то есть 12. То есть мы можем сказать уже, что CF и соответственно CE те же самые 12. Ну дальше мы можем в принципе подумать. И сказать, что Fe потеряем Пифагора, это 12 в квадрате плюс 12 в квадрате под корнем, то есть 12 корней из двух. Следовательно, высота АСЛ это 12. То есть произведение это в То есть Одна и та же формула. И остается у нас 12 делить на корень из двух, что в свою очередь дает 6 корней из двух. Вот, в принципе, все решение для данного номера. В 17 задании необходимо найти все значения а, при каждом из которых оба уравнения у нас имеют ровно два различных корня. По два, конечно же. И при этом строго между корнями одного из уравнений лежит корень другого уравнения. То есть там должно получиться чередование. Ну вот я уже, конечно, нарисовал заранее. К чему мы будем все это хозяйство сводить. Потому что от руки, если это все рисовать, ну, получается не совсем красиво, не совсем будет понятно. То есть мы все будем рассматривать в осях x. х OA. Соответственно, что мы с вами делаем? Ну, берем первое уравнение. У нас там есть модуль, поэтому мы рассматриваем. То есть, если подмодульное выражение больше либо равно нулю, то мы получаем, что модуль раскрывается, не меняя знаки. То есть, будет так, только не совсем. Вот здесь же у нас плюс стоит. Да. То есть, плюс и равен иксу. Естественно, перебрасывается x на 2, Получается x. Минус x на 2. Ну и вот мы получаем x делить на 2. То есть у нас с вами график а равно x на 2 при x больше либо равен 0. Ну вот, соответственно, он получился у нас. x делить на 2. Дальше, если же x меньше 0, то мы получаем а плюс x на 2 равно минус x. Отсюда получается, что а равен минус 3х на 2, при учете, что x отрицательный. Ну, соответственно, вот эта часть данного графика сразу же она начерчена. Хорошо, давайте теперь посмотрим второе уравнение. То есть мы вспомним, что у нас есть ну, равносильность вот такого вида. То есть если корень из f равно g, то мы получаем f равно g квадрат при g больше либо равно нулю. Ну и, соответственно, тут то же самое. Сразу обе части возводим в квадрат. Получается у нас 2а корни из двух х минус х квадрате плюс 12 равно так, 2а квадрат плюс, соответственно, 2 корня из двух а х и плюс х квадрат. При учете, что а корень из двух плюс х больше либо равно нулю. Ну, естественно, надо перенести все в левую часть, то есть тут взаимоуничтожится. Соответственно, у нас получается минус 2х квадрат минус 2а квадрат равно минус 12. При этом а больше либо равен, чем минус х делить на корень из 2. Обе части спокойно делим на 2. Получается х квадрате плюс а квадрате равно 6. Ну и, соответственно, а больше либо равен Минус х делить на корень из двух. Что такое х квадрате плюс а в квадрате равно 6. То есть, это у нас окружность с центром в точке 0,0 0 и соответственно радиусом корень из 6. Вот я ее сразу нарисовал. Соответственно, это у нас х квадрате плюс а квадрате равно корень из 6 в квадрате. Но при этом у нас еще с вами есть условие, что a больше либо равно минус x делить на корень из двух. Для этого чертится просто прямая а равно минус x делить на корень из 2. Вот она разбивает на две полуплоскости, соответственно, нашу координатную плоскость. Берем любую точку абсолютно. Ну вот возьмите с координатами 0,2, например. То есть x равно нулю, y. Ну не y, а равно 2. И подставьте вот сюда, то есть 2 больше либо равно 0. Верное утверждение. Верное. Соответственно, там, где лежит эта точка, нам, ну, та полуплоскость, где лежит эта точка, нам и нужна. Ну и, соответственно, пересечение этой полуплоскости с нашей окружности получилось вот это вот наша дуга окружности. Это, соответственно, решение системы. Вот мы все с вами, в принципе, накидали. Единственный момент нам надо понять, в каких точках... Вот здесь происходит пересечение. Они у меня, конечно, написаны, но, естественно, их надо находить. Для этого все делается достаточно легко и просто. В первом случае мы подставляем а равное минус x на корень из двух в, соответственно, x в квадрате плюс а квадрате равно 6. Что у нас тогда получается? Получается x в квадрате плюс x в квадрате делить на 2 равно 6. Отсюда 3х квадрате делить на 2 равно 6. Соответственно, х в квадрате равно сколько тут? 4. Отсюда получается, что х равно 2, х равно минус 2. При этом а тогда будет равен, соответственно, минус корень из 2. Да? да, получается а равно минус корень из 2. И соответственно а равно корень из 2. Эти точки, естественно, я уже отметил. То есть. 2 корень из двух это у нас, вот она точечка, то есть, точнее, это минус 2 корень из двух как видите, вот корень из двух отмечен. Ну и, соответственно, 2 минус корень из двух вот она точечка, то есть, вот здесь как раз было бы у вас минус корень из двух Часть мы нашли. Ну, естественно, надо посмотреть вторые части, как у нас пересекаются. Это у нас пересечение... Прямых a равно x на 2 и a равно минус 3x на 2 с нашей окружности. То есть ничего не меняется. Мы берем сначала a равно, например, x на 2. И, соответственно, подставляем в x квадрат плюс a квадрат равно 6. Что тогда получается? Получается у нас x квадрате плюс x квадрате делить на 4 равно 6. Отсюда 5x квадрате делить... На 4 равно 6. Соответственно, x в квадрате равно 24 пятых. Ну и отсюда x равно плюс-минус корень из 24 пятых. То есть, двоечку, в принципе, можно вынести, да, соответственно, плюс-минус 2 корня из 6 на корень из 5. Но мы не забываем, что данная прямая рисовалась при учете, что x больше либо равен нулю. Соответственно, у нас остается одно значение x, это 2 корень из 6 на корень из 5, и мы отсюда находим a. Подставляем просто вот сюда, ну, соответственно, у нас получается, что корень из 6 на корень из 5. Есть такое, ну вот как раз вот у этой точки, вот наша корень из 6 на корень из 5. Аналогично поступаем э, с следующим, то есть там будет минус 3х на 2. Я пропущу все расчеты, я думаю, смысл вы поняли. Э, в данном случае у вас получается при, соответственно, отрицательном уже иксе, x, x будет минус 2 на корень из 6 на корень из 13, ну и, соответственно, а будет равен, в данном случае три корня из 6 на корень из 13. Единственное, на окружности, конечно, почему-то у меня написано корень из 16. Конечно же, здесь корень из 13. Будьте внимательны. То есть вот эта точка. Вот, в принципе, мы нашли все эти пересечения. Для чего все это дело находилось? То есть у нас есть уравнение и у нас есть корни. Ну, то есть как они находятся? Ну вот, например, рассмотрим сначала нашу окружность. У нас есть какое-то а с вами, и если вот, например, я веду а равное минус 2, ну просто допустим, она, да, она пересекает нашу окружность, но дело в том, что она не пересекает нашу дугу. То, то есть при а равное минус 2, второе уравнение не имело бы корней. Ну, корни, простите. Проводим вот, а, минус 1, например. Видите, у вас появилось одно пересечение, которое удовлетворяет нашему, ну нашей вот этой, соответственно, системке. То есть был бы один корень. То есть, если а равно минус 1, второе уравнение имеет один корень. А нам с вами надо два корня. Когда два корня появляется? А два корня появляется вот когда она, соответственно, прошла через корень из двух. То есть, вот, соответственно, здесь закрашенная точка, и вот у вас два корня. Ну и понятно, вот у вас так идет. Всегда два корня до тех пор, пока она не пройдет через, получается, корень из 6 по А. То есть, это надо понимать. И то же самое надо понимать, соответственно, со второй, соответственно, с первым, ну, точнее, в данном случае мы сейчас рассматриваем под номером 2 данное уравнение, а вообще оно изначально, конечно, было первое. То есть вот зелененьким, где наш график нарисован, то есть тоже, если у нас а больше нуля, то вот мы проводим, и вот раз, два, две точки пересечения, ну и так далее, две точки пересечения будет, причем всегда, то есть при любом значении а больше нуля. То есть это себе сейчас надо отметить. То есть если у нас а больше нуля, то первое имеет однозначно два корня. Если соответственно а принадлежит от корня из двух, корня из двух до корня из шести, то второе уравнение... Тоже имеет два корня. И все бы ничего. Но у нас они еще корни должны чередоваться. То есть пересечения должны идти, ну скажем так, друг за другом. Вот смотрите, вот мы проведем, например, вот так прямую. Что получается? Сначала идет корень второго уравнения. Потом пересечения зеленый корень первого уравнения. Потом идет корень второго уравнения и корень первого уравнения. То есть нам надо сейчас выудить вот все такие моменты, когда пересечения будут идти друг за другом. А они выуживаются достаточно легко. Это от корня из 2 до 3 корня из 6 на корень из 13. То есть, это идет диапазон у нас от, от этого, как раз, как раз, как раз, как раз, когда идут чередования, видите, корней. До вот этого момента, соответственно, тут тоже идут еще чередования у нас корней, только не совсем верно нарисовал, то есть, вот здесь, правда, уже корни совпадают, то есть зеленая окружность пересекается в одной точке, то есть это число не будет входить, корень из 6 на корень из 13 умножить на 3. А дальше, если бы мы проводили, то мы получали бы сначала корень первого уравнения, потом корень второго, опять корень второго, и только потом, ну там где-то вот здесь корень был бы первого. То есть уже не было бы чередования. Поэтому, я надеюсь, вы поняли смысл именно всех этих пересечений, можно сразу уже записать ответ. Что с учетом вот этого всего, у нас получается, что А принадлежит от корня из 2 включительно до 3 корня из 6 делить на корень из 13. Правда, здесь уже не включено. В 18-м задаче... Ну, в 18 задании у нас есть трехзначное число, оно меньше 910. Поделили на сумму цифр, получили натуральное n, да? Может ли n равняться 68? Ну, во-первых, надо понять, что наше n, например, это 100а плюс 10b плюс c. То есть это натуральное число трехзначное. При этом понятно, что а у нас больше либо равно единице, при этом оно обязательно принадлежит от 1 до 9 и является натуральным. То есть это цифра. b и c соответственно больше либо равны нулю. Обязательно лежат от 0 до 9, И в данном случае являются целыми. Ну и такие вот мелкие условия. Дальше. Может ли n равняться 68? Ну что мы с вами можем в принципе расписать? В принципе у нас с вами есть число. Например, так, 100А плюс 10Б и плюс С. Его поделили на сумму цифр, то есть на А плюс Б плюс С. И получили 68. Что в таком случае выходит? Выходит у нас, что 100А плюс 10Б... Плюс С равно 68А плюс 68Б и, соответственно, плюс 68С. Хорошо. Тогда мы спокойно можем перенести это сюда и это сюда. Что у нас остается? У нас остается 32А равно, соответственно, 58 ну, как обычно, 58 сказал, написал просто опять. 58B плюс 67C. Ну, что можно сказать? 32A. Опять же, а у нас число натуральное, умноженное 32, оно всегда будет четным. Это тоже будет четным. Соответственно, C тоже должна быть с четным числом, иначе 67 умноженное на нечетное в сумме с 58B с четным не даст четное 32A. Поэтому, ну, пусть C равно 2, например. Что получается? 32а равно 58b, соответственно, плюс 67 умножить на 2. Ну, делим обе части на 2. 16а равно 29b плюс 67. Следовательно, а равно 29b плюс 67 делить на 16. И вот если b равно 1, то мы получаем, что а равно 29 плюс 67 делить это у нас сколько? Это 96 на 16, то есть это 6. То есть наше число изначальное это 6, 1, 2. Ну и как раз вот 612 делить на 6 плюс 1 плюс 2, то есть делить на 9 и будет 68. так, 6540, 72. Да, все верно. Соответственно, да, такой вариант возможен. Ну и вот этот принцип сейчас будет идти на протяжении всего решения, соответственно. Так, пункт б может ли быть 86 то есть принцип как я говорил не меняется то есть 86 равно 100 а плюс 10 б плюс c делить на а плюс b плюс c перемножаем переносим что у нас тогда получается у нас с вами получается что 14 а равно 76 b соответственно плюс 85 C. Ну, опять же, потом уже рассуждение. 14 умножить на а всегда число четное. Это тоже четное. Значит, с тоже должно быть четное. Или 85c не будет, скажем так, четным. При этом, смотрите. Если мы возьмем с больше либо равно 2, то вот это выражение 76b плюс 85c будет у нас больше, соответственно, либо равно 76, там 85 на 2, то есть 76b плюс 85 умножить на c. При этом что получается? Даже если мы с вами возьмем, соответственно, какое там значение, сейчас подумаем. Да, нулевое значение b, даже вот если при b равно 0, то мы получаем, что 14a равно 85 умножить на 2, соответственно, да? И а тогда равно 85 умножить на 2 делить на 14. Это 85 делить на 7. То есть получается число больше 10 даже. А у нас а от 1 до 9. То есть такой вариант не подходит. Соответственно, минимально возможная четная c тогда 0. Ну вот хорошо, если c равно 0, то тогда а чему у нас равен? Ну а равен 76b делить на 14. То есть, это 38B делить на 7. И напоминаю, что А и B это числа натуральные. То есть, B тогда должно делиться на 7. Хорошо, если B равно 7, то мы получаем, что А равно 38 умножить на 7 делить на 7. Ну, 38. Опять же, это число больше h 10. Не то, что у нас максимально возможно. Девятка. Следовательно, для значения А таких вариаций у нас нет. Ну и по нашим рассуждениям пункт Б дает ответ нет. Теперь пункт В. Так, что там у нас дается? Какое наибольшее значение может принимать n, если все цифры не нулевые? Ну, если бы нулевые было бы клево. 900 взяли, на 9 поделили, получили 90, радуемся жизни, да? Хорошо, пусть у нас есть какой-то... А, наше число n это вот 100 а плюс 10b плюс c делить на a плюс b плюс c. Нам необходимо максимальное возможное значение, насколько я помню. Да, да наибольшее значение. То есть, когда будет наибольшее значение? Ну, дробь наибольшее значение принимает при положительном числителе и знаменателе. Если у нас числитель больше возможного, ну, наибольший возможный знаменатель, Соответственно, наименьший возможный. Поэтому данная дробь она у нас всегда будет меньше либо равна, чем 100а плюс 10 плюс 1, соответственно, делить на а плюс 1 плюс 1. То есть я взял просто b и c равны единице и подставил. Нулю мы не можем взять, потому что по условию пункта v у нас идут не нулевые значения. То, что это всегда больше, ну то, что это неравенство выполняется, можно доказать легко. Вы просто в левую часть перенесите, приведите к общему знаменателю, посмотрите, какая дробь у вас получается. Не вспомните, что А, Б и С это числа от нуля, о не от нуля, а от единицы до 9 натуральные. Ну и там как бы выходит, что их разность отрицательная, соответственно неравенство всегда выполняется. Это у нас в свою очередь, сколько тут? 100А плюс 11, ну и соответственно на А плюс 2. В принципе, можно здесь выделить целую часть. То есть, это будет 100А плюс 200. Ну, 200 я взял с башки, поэтому я вычитаю еще 200. Плюс 11 делить на А плюс 2. Для чего я это сделал? Для того, чтобы вот здесь у меня поделилось. То есть, это будет 100, соответственно, минус 189 на А плюс 2. При этом, давайте подумаем. У нас... Наибольшее возможное А, потому что n будет наибольшим, если вычитаться из ста, будет наименьшая дробь. А 189 делить на А плюс 2 будет наименьшее значение принимать когда? Когда А плюс 2 принимает максимально возможное значение. Естественно, а плюс 2 принимает максимально возможное значение, когда а принимает максимально возможное значение. А сколько у нас максимально возможное? Девятка. То есть при A а, равно 9. Мы получаем, что n, соответственно, меньше либо равно, чем 100 минус 189 делить на 11. Ну, тут надо просто посчитать. Это будет 100 минус -17 17,2, что в свою очередь дает 82, получается 9 9,11. Опять же, n число на выходе натуральное, то есть, соответственно, n меньше либо равно 82, и при этом натуральное число. А дальше мы начинаем просто перебирать эти числа. То есть вот у нас есть 82. Хорошо, n равно 82. И делаем вот эти операции, которые проводили в пункте а и пункте б, То есть 82 равно 100а плюс 10b плюс c на а плюс b плюс c. Отсюда нехитрыми манипуляциями у нас выходит, что... 2а равно 8b плюс 9c. Понятно, что c тогда должно быть четным. Соответственно, если c больше либо равно 2, то мы получаем, что 2а равно условно 8b плюс даже 18. То есть, соответственно, а равно, даже не 8, уже... B. И давайте здесь не равенство, а равенство напишем, чтобы красивее было. 4b плюс 9. Понятно, что так как b у нас число больше единицы, то есть даже если мы единицу сюда подставим, то получаем, что а, минимальное значение в данном случае, будет 13. Ну, естественно, нас не удовлетворяет это, поэтому вариант с 82 отпадает. Аналогично проверяем 81. После нехитрых манипуляций там выходит, что 19а. Я думаю, вы уже самостоятельно справитесь. То есть смысл действия понятен. То есть я промежуточные моменты буду записывать. То есть, вот такое вот равенство. То есть если мы берем b равное 2 даже, и c равное 2, например, то получаем, что а не заходит в промежуток от 1 до 9 натуральным числом. Соответственно, мы можем брать только минимальные значения B в данном случае. То есть это единица и, соответственно, единица. Что тогда выходит? Ну, тогда у нас с вами получается, что после подстановки A будет равно 151,19. Ну, естественно, это не натуральное число. Значит, такой вариант тоже невозможен. Окей, смотрим дальше 80. При 80, при подстановке Выходит, что 20а равно сколько там 70b плюс 79c. Опять же, значит, c у нас должно быть в данном случае, раз здесь 20, здесь 70, оно должно быть кратно 10. То есть, c кратно 10. Естественно, c кратно 10, с учетом того, что это цифра от 1 до 9, не может быть, а должна быть, что правильство выполнилось. Значит, не подходит 80. Хорошо, смотрим 79. На самом деле на 79 мы остановимся. Там получается, что 7а равно 23 b и плюс 26 c Отсюда выходит, что а равно сколько там 23 b плюс 26c делить на 7. Опять же, можно выделить целую часть. Что там получается? 21b плюс 21c, чтобы делилось на 7 просто. Плюс 2b плюс 4c. А, нет, соврал. Плюс 5c, конечно же. Считать я не умею. С арифметикой у меня всегда проблемы. Да? Соответственно, получается 3b плюс c. Ну и тут... Плюс 2b плюс 5c делить на 7. В принципе, даже вот если мы возьмем b равное 1 и c равное 1, мы сразу видим, что деление на 7 возможно. То есть, а будет равно 3 умножить на 2 плюс 7 делить на 7. То есть, в данном случае 7. То есть, наше натуральное число, соответственно, 711. Ну и если проверить 711 делить на 7 плюс 1 плюс 1 как раз дает 79. То есть такой вариант, в принципе, возможен. Ну, это, естественно, возможное число. Вот, в принципе, все. Данное задание мы и разобрали. Ну, и, конечно же, разобрали весь данный вариант. Если вам понравилось, не забывайте, пожалуйста, про подписку, про лайки. Пишите комментарии. Это очень сильно продвигает. Даже если вы просто напишите «Спасибо». YouTube это увидит. YouTube поймет, что о, здорово его смотрят. Значит, можно его продвигать. На этом все, дорогие друзья. До новых встреч.